Привет, на связи Евгений Ванин. В этом видео расскажу о проекте Богатей онлайн. Это обычная матрица, здесь нет какого-то прям супер обучения, супер продукта, просто инструмент для заработка денег. Я сюда зарегистрировался буквально пару дней назад. Вчера был запуск, точнее сегодня ночью он был, да, в час ночи. Сейчас у нас 19.50 на часах, то есть еще не прошло суток. Ну, через несколько часов уже будут сутки, да, то есть, грубо говоря, там осталось 3-4 часа и будут сутки. И на данный момент вот за эти сутки у меня заработано 144 900 рублей в этом проекте сразу скажу проект не для всех то есть, ну, те кто негативно как-то относится к матрицам можете не вступать то есть вас сюда никто как бы не зовет за уши не тянет вот. но тех кому интересно использовать данный сервис как инструмент как так скажем тренажер для заработка денег то вполне подойдет потому что здесь очень недорогой вход от 100 рублей то есть 100 250 и 500 это матричный маркетинг, причем он очень замудренный, я не буду сейчас вам рассказывать всю весь маркетинг-план, посмотрите его на главной странице, если поймете, потому что я смотрел, смотрел, и так его нифига не понял, но сейчас постараюсь коротко объяснить, как он работает, и что здесь самое главное есть, да, здесь есть переливы реальные причем переливы здесь матрица строится у вас прям своя собственная грубо говоря командная и вам еще помогает ее строить ваш вышестоящий партнер что тоже очень круто я вам сейчас покажу как это работает у меня куплены все три матрицы то есть когда вы заходите сюда вам нужно во первых пополнить кошелек свой пополнить баланс вы заходите вводите сюда сумму и через pr кошелек все это пополняете вот после этого Активируйте матрицу. Я рекомендую всем заходить золотым треугольником. Если у вас есть там 2550 рублей, то прям покупайте три, тари тарифа. три тарифа. Первый за 100 рублей, второй за 250 и за 500. И также к этим тарифам вы сможете купить клонов да, для того, чтобы у вас получился золотой треугольник. Вот, то есть, по сути, это будет три аккаунта. Но в презентации все посмотрите. Кстати, ссылочка на наш командный чат будет находиться прямо под этим видео. И также в ближайшее время, да, то есть на этой неделе я, конечно же, не успею сделать под этот проект воронку. Но на следующей неделе у нас будет готова уже воронка и будет возможность копировать эти воронки. То есть, вам даже настраивать практически ничего не нужно будет, кроме самих ссылок. Вот. вот эти инструменты я отдаю всем своим партнерам. Поэтому, если вы не видите ценности в «Матрице», то есть ценность в моем обучении, которую я даю. То есть, если вы хотите научиться зарабатывать вот такие вот суммы денег, то вам просто необходимо понимать, как работают воронки, как собирать подписчиков, как давать рекламу и так далее. Этому я обучаю в закрытом клубе «Freedom Technology». Вот это та ценность, которую я отдаю вам в добавок к этому инструменту. Поэтому, если хотите попасть в нашу команду, если хотите проходить обучение, получать воронки, причем это воронки всем отдаются бесплатно, тем, кто в нашей команде, соответственно, заходите вот на три пакета, покупайте, так скажем, золотой треугольник. И, в принципе, это первый шаг который вам нужно сделать для того чтобы здесь зарабатывать дальше соответственно этот проект нужно рекламировать если вы его рекламировать не будете то у вас вы можете получить переливы но опять же меня одного на всех не хватит да то есть если все придут сюда и не будут работать а буду работать один я то вы очень долго будете ждать переливов и много вы не заработаете в таком случае лучше вообще не регистрироваться не покупать эти матрицы потому что ну, это бестолковое занятие да, то есть вы пришли сюда либо зарабатывать либо сидеть ждать пока вам их принесут но вам никто миллион не принесет на блюдечки да если вы будете просто сидеть и ждать переливов вот поэтому если уж регистрируйтесь то будьте добры работать что касается статистики по статистике у меня по ссылке перешло 1909 человек в команде у меня сейчас зарегистрировано 650 человек и а из этих 650 человек 500 по моему активных то есть и вот соответственно мой доход на данный момент. Как здесь строится команда? Ну допустим смотрите у меня уже вот есть 4, всего есть три стола, да? то есть вот этот вот стажер, потом идет менеджер и бизнесмен. в каждом из столов есть четыре матрицы. Вот. И постепенно с первой матрицы, у вас открывается вторая, третья, четвертая и основной доход, конечно же, с четвертой идет в каждом тарифе. Вот, но давайте, например, мы э, зайдем. У меня тут есть банк клонов, да, то есть я покажу, как. Вот два клона на стажер один. Я покажу вам, как эти клоны помогают продвигаться другим аккаунтом. да, то есть как вообще происходят здесь переливы. Я зайду сейчас. Давайте в команду. у меня здесь есть активные и у каждого партнера я вижу какие матрицы активны, да но ну, я могу также найти какого-то партнера по логину например да вот например есть логин я вижу что у этого партнера у него активен стажер 1 и менеджер 1 давайте зайдем в стажер 1 мы соответственно что здесь видим мы видим во первых всех партнеров которые находятся над ним То есть вы видите вот Ванин Евгений, Ванин Евгений, да, то есть это мои аккаунты-клоны. И здесь, в моем банке, тоже есть два клона. Это полноценные аккаунты, за счет которых я могу помочь людям продвигаться. Ну, например, вот, э -э, анестезиолог, да, логин. Есть свободное место. Я могу просто взять и поставить сюда э -э, своего клона. Все, я его поставил, соответственно, э -э, матрица закрылась. И также я могу, например, вот посмотреть, у кого будет перелив следующий. Да? То есть, вот я вижу, следующий перелив получит вот такой-то человек. Если я к нему захожу, к этому человеку, вот что я могу здесь видеть? Ага. Я понимаю, что если, допустим, перелив обычно идет слева направо, да? то есть, соответственно, если ну, в автоматическом режиме все это будет происходить, то вот сюда вот попадет... Либо мой клон, либо еще от кого-то там и так далее. Но, скорее всего, мой клон, да, который закроется, и он попадет сюда, закроет эту матрицу. Но я могу что сделать? Я могу, например, второго клона, да, который у меня в банке есть, они у вас будут постепенно здесь накапливаться. Видите, у меня один остался. Как они накапливаются? Закрывается матрица. В общем, надо смотреть да, там По каждой матрице дается определенное количество клонов. Вот, Соответственно, я могу этого клона туда активировать. Вот. А могу сделать каким образом? Открыл, например, матрицу. Да, вот стажер один. Спускаюсь в самый низ, например, куда-то. Да. Вот видите, кстати, вот мои аккаунты. Да. Потом они вот они ушли сюда под этого человека. Будем сейчас вниз, например, листать. Можно в любую сторону листать. Да, то есть листаем вниз. Например, вот он мой аккаунт. Опять же стоит. Да. Идем опять вниз. Здесь моего аккаунта нет. Идем ниже. Вот, пожалуйста, два моих аккаунта: Ванин Евгений, Валентина. И, например, вот у Валентины вот одна нога еще, да, свободно. И здесь у меня, например, тоже. Ванин Евгений, Ванин Евгений. То есть я могу еще одного клона вот сюда поставить. Но зачем мне это делать? Я лучше помогу, например, Валентине. Захожу под Валентину. И для Валентина вот в эту ногу выставляю тоже своего клона. Все. То есть, Валентине теперь меньше надо мест заполнять. Соответственно, чем быстрее она заработает, тем больше заработаю, конечно же, и я. Вот по такому принципу здесь получаются переливы. Если вы, например, не используете банк клонов, то есть, если вы их не покупаете, то либо эти клоны у вас после закрытия матрицы сюда попадают, если вы их не использовали в течение 24 часов, то они автоматически распределяются сами слева направо и соответственно попадают под всех ваших партнеров да, ну, насколько хватит идем с вами дальше да что я вам хотел еще показать так ну баланс я вам показывал деньги я уже выводил давайте тоже зайдем на мой пир кошелек чтобы вы видели вот 144 900 я вывел у меня сейчас так где же ПР кошелек вот он Давайте обновим, чтобы вы понимали, что это реальный ПР-кошелек. Вот последний вывод. Я несколько раз сегодня выводил. 6997. Богатей онлайн. 3693. Опять же, богатей онлайн. Давайте еще ниже спустимся. Это я уже на карточку деньги выводил. Вот 87 тысяч. Пожалуйста, тоже богатей онлайн. 29 тысяч богатей онлайн. И все это вот за один день, 22 апреля. То есть, все, все здесь видно. Вот они, 915 И там еще стоит сумма на вывод. Сейчас пока что это происходит все вручную. Но говорят, что завтра подключит инстант. То есть, вывод будет практически моментальным. То есть, нажали на кнопку «вывод» и деньги через минуту появились уже на вашем счету PR. Ну, так ли это будет, посмотрим уже завтра. В общем, друзья, такие результаты, если вам это интересно, подключайтесь в наш телеграм-канал, телеграм-чат, задавайте вопросы, в ближайшее время будут готовы уроки, будет готова воронка, всем нашим партнерам мы, соответственно, раздаем готовые инструменты, обучение. В общем, если вам интересна эта тема, подключайтесь, неинтересно, проходите, как говорится, мимо, вас никто за это не осудит и вас никто сюда за уши, как говорится, не тянет. На этом все, друзья. Если видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами на связи был Евгений Ванин. И ждите моих следующих видео уроков. Всем пока.